Добрый день, уважаемые наши гости шоурума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Как здесь, в зале, так и в онлайн во время трансляции. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Северилов, акционер и председатель Совета директоров транспортной компании группы Феска. Ваши аплодисменты. Я, наверное, начну с самой свежей новости. Сегодня транспортная группа Феска и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Вот буквально пару часов назад на полях Казань-Форума, и уже сейчас Андрей Владимирович готов вам рассказать вообще о транспортной группе Феска и тема лекции на экране вывоза контейнерной логистики, вызовы контейнерной логистики в новых условиях. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Да, коллеги. Э... Большое спасибо, Ясго Большое спасибо, что в этот чудесный, хотел сказать, летний день вы находитесь здесь, а не на улице, где с удовольствием, наверное, каждый из вас очутился. Тем не менее, буквально наверное, минут в 30 я хотел бы рассказать прежде всего о том, что такое группа ФЕСКО, что такое логистика в целом, и о чем мы договорились с вашим уважаемым ректором и с коллегами, и что мы хотели бы предложить для тех из вас, которые хотели бы в дальнейшем вашу жизнь связать с, наверное, сейчас наиболее значимым направлением в жизни государства и в целом в мире – это логистика. Тут у нас все очень... Сложно будет представлено. Значит, дальневосточное морское проходство – одна из старейших компаний в Российской Федерации. Нам в этом году 143 года. Старше нас только Сбербанк. И мы являемся крупнейшей транспортной компанией в России. Мы оперируем всеми видами транспорта, которые в настоящее время существуют. У нас крупнейший в России морской торговый флот. Мы в этом году вошли в топ-30 морских перевозчиков мира мы обладаем портом, владеем портом Владивосток, собственно, наше окно в на, на, на восток. Мы оперируем, мы оперируем терминалами морскими, например, на станции АКОЕ в Турции, в Новороссийске, в Санкт-Петербурге. У нас крупнейший в России парк контейнеров. Это, собственно, тот инструмент, который позволяет перевозить все те виды грузов, прежде всего грузопотребительских, которые вы используете в своей, в своей, в своей жизни. И, ну, кроме этого, есть масса других интересных направлений, структурных подразделений, которые, по сути, покрывают абсолютно все. У нас есть направление ФСКР, то есть мы Пока еще не обладаем собственным авиационным парком, но мы работаем например, с плеченным парком, доставляем экспресс-грузы. У нас крупнейшая в России компания, оперирующая рефрижераторными контейнерами. Это необходимо для доставки сельхозпродукции из России на экспорт, в, прежде всего, в страны азиатские и наоборот. Вот на этом слайде представлена типовая схема интермодальной логистики. Есть, когда, мы говорим, когда мы говорим о, о мультимодали или, или об этом мы должны понимать, что сейчас что логистика это достаточно сложная наука. Есть, ее там, никак нельзя назвать иначе. Потому что нам кажется с вами, что там, пойти купить что-то в магазин ⁇ это э, проще простого. А сейчас можно сделать еще проще, можно кликнуть э, у себя в айфоне э, в программе, и тебе, тебе еще и привезут. То есть надо заниматься. Но нужно понимать, что за э, каждым э, вот этим действием, за каждой доставкой э, стоит огромная работа э, людей, э, которые... Э, э, Сутками занимаются тем, что организовывают, э, организовывают доставку грузов э, в импорте и в экспорте э, из самых различных локаций, из самых уникальных удивительных локаций. И не только грузов потребительских, что я вот там, там, не так давно тоже давал интервью на радио «Максимум», спросили: что вы что вы доставляли самого э, необычного. Вот мы привели пример: у нас был э, в в Москве был какой-то там городской фестиваль, мы доставляли на него мамонтенка из, из Камчатки, с Магадана, в размороженном виде, в рев-контейнере. Поэтому контейнеризируется, доставляется абсолютно все. И вот для того, чтобы... Для того, чтобы понять, как это делать, для того, чтобы разобраться с тонкостями, для того, чтобы организовать новые, новые сложные цепочки, особенно в мире, когда, как сейчас, все меняется каждый день, когда там одна страна сегодня наш друг, другая наш враг, а потом все происходит наоборот, то, конечно, вот в этом постоянном изменяющемся мире необходимо и наиболее важно э, опираться на э, людей которые могут э, очень быстро подстраиваться э, э, понимать как действовать в, и убирать наиболее оптимальные, э, наиболее оптимальные маршруты э, поэтому э, я вот сегодня вашему э, руководящему составу рассказывал что наша компания как еще раз там, крупнейшая транспортная компания в э, стране мы уже э, ведем программы образовательные в профильных университетах. В Владивостоке мы работаем с Морским государством университетом Невельского. в Питере мы ведем магистрские маги маги маги программы в Макаровке, но эти два вуза занимаются выращиванием кадров для, прежде всего, кораблей, плав состава и для нашей портовой терминальной деятельности. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вырастить класс логистов, класс классных логистов, первоклассных логистов для иных видов наших направлений. И проанализировав, посмотрев на различные вузы в России, мы остановились на Казанском университете, потому что ну, действительно вуз номер один, крупнейший, старейший, в общем, полностью отвечающий всем тем требованиям и вызовам времени, могущий подготовить наиболее, наиболее способные кадры. И сегодня как раз с вашим ректором мы договорились о формировании магистровской программы. То есть мы хотим создать отдельное направление логистическое, которое, еще раз, будет растить первоклассных специалистов в области, в области транспорта. Мы... Предлагаемы со своей стороны, ну, прежде всего, очень комфортные условия для обучающихся на направлении, для лучших из лучших. Безусловно, будут сделаны, там, предоставлены особенно, особые гранты там, для лиц, у которых... Там, есть сложности с, там, условно, с какими то личными вопросами мы все вопросы точно сможем решить в очень комфортных э, условиях и самое главное мы как э, компания обладающая всеми еще раз э, инструктурными э, направлениями и собственными портами портами и кораблями и терминалами железнодорожной станции мы готовы э, обеспечить э, пребывания на практике в, в период обучения в, в этих местах. Так чтобы каждый из вас, из тех, кто примет решение работать и учиться на этой, на, с нами на этих на наших магических программах, мог выйти не просто, не просто человеком, который что-то слышал, который прочитал в учебнике, который что-то представляет немного о том, что что-то можно доставить, а видел уже к моменту выпуска и сделал это своими, своими руками. И наше понимание, что мы, как лучшая, крупнейшая транспортная компания, точно должны собирать в себе только лучших из специалистов. Поэтому будем надеяться, что именно ваш ВУЗ даст нам тех людей, с которыми нам дальше работать. Еще раз, компания 143 года, здесь я вам, коллегам, рассказывал, уже многих из нас не будет, а компания будет существовать, это очевидно. Поэтому мы очень рассчитываем на, на вас. Давайте так коротко пройдемся, ну, это вот здесь как раз про, про сервисы, про географию поставок. Это очень, очень интересный слайд, очень интересный слайд. Потому что Россия обладает уникальным географическим положением, невероятным, которое доставляет нам возможности. Даже вот в сложном, политически сложном мире то, что сейчас происходит, одни страны нас ограничивают, другие другие нам рады, мы в силу своего положения уже сами по себе созданы вот таким образом, что мы не можем быть ограничены. И у нас есть масса, то есть закрываются одни ворота, открываются другие. Всем, например, сейчас, наверное, все, каждый слышал о том, что там, экономика разворачивается на восток. Ну, там, там, каждый каждый там, или читает газеты, или смотрит э, в интернете. Это, это, это не слова, это на самом деле так. Э, потому что если э, все предыдущие годы, десятилетия, э, вся российская экономика смотрела прежде всего на Запад, э, мы... Э, работали с ключевыми портами, были порт Санкт-Петербург, Новороссийский, мы, по сути, весь, весь товар, весь, весь наш груз брали в Европе, и все наше сырье, это, или, там, продукты низкого передела отправляли, отправляли в Европу или там, в западные страны, то сейчас, с учетом новых ограничений, нам пришлось достаточно оперативно, вот, начиная там, с февраля прошлого года, переориентироваться. И чтобы вы понимали, эта работа оказалась успешной она сложная мы там, все, все коллеги причем не, там, не только наша компания а все коллеги по, по цеху э, на протяжении месяцев э, переворачивали все логистические цепочки мы э, создавали, создавали новые направления филиалы э, искали людей партнеров хорошо там, что там, там были, были отношения с китаем например, э, например Практически Россия не работала с Вьетнамом. Я для себя сам открыл удивительное, что оказалось, что, оказывается, что Вьетнам является одной из крупнейших индустриальных стран. То есть там серьезное машиностроение, там огромная, есть, страна, о которой мы, мы думаем, что там люди ходят в рисовых шапках на голове, а это не так. То есть там действительно есть куда развиваться, есть интерес и к нашим товарам, и наоборот, у нас есть потребности в товарах, производимых в, в, в Вьетнаме. Индонезия, там, там, Малайзия. В Вьетнам мы поставили в том году вначале одно судно из Владивостока, потом через два месяца второе. Сейчас уже стоит три огромных контейнеровоза, и мы продолжаем наращивать, наращивать вместимость. В этом году там, запустили новые сервисы. Вот только что отправили, поставили новый сервис в Тайване. Запустили Малайзию, Индонезию, Таиланд, даже такие экзотические страны, как там, Мьянма, и, и там мы, мы, мы, мы, теперь, мы теперь уже представлены. В марте месяце, в марте месяце мы запустили так называемый Deep Sea, глубокое море сервис первый там, с, с еще до революционных времен направление, когда мы напрямую везем грузы из китайских портов по Индийскому океану через Суэцкий залив в обход стран Европы не заходя в их порты везем в порт Санкт-Петербурга, потому что Опять же, это к разговору о том, к разговору о том, для чего нужны логисты. Потому что именно логисты просчитывают, что дешевле, что быстрее. То есть, иногда более значимое и более, важно, более важное значение имеет срок. Иногда цена. Иногда по-другому никак нельзя довести, кроме как-то морским транспортом, или там, только на грузовых повозках. Ну, то есть это, в, этом, в этом заключается умение э, логиста любой запрос отработать э, и найти максимально э, комфортное для э, клиента, там, для страны, там, для там, не знаю, рынка э, решение. Поэтому, э À, еще раз, Мы, вот вы должны понимать, что à, те из вас, кто свяжется, à, кто à, примет решение работать в à, транспортной отрасли, à, тот из вас à, очевидно точно будет обеспечен работой на всю жизнь, потому что торговые цепи они, à, они, à, будут существовать всегда. Они, à, всегда, будут товаров, à, всегда будет происходить перемещение товаров, всегда будет происходить различная релокация производства, релокация интересов. À, и, в этом смысле вы всегда будете обеспечены работой, а те из вас, кто будут работать на совесть, то, то есть те точно абсолютно будут обеспечены не только просто работой, а высококлассной и высокоинтересной работой. Работы связаны, например, в том числе и с международными расчетами, или работы связанные с международными отношениями. У нас э, только в Китае 15 собственных офисов. И, там, в каждой стране, где мы участвуем, при присутствии есть офисы. Это все фантастические, интересные, э, интересные э, действия. Так что вот я... Цифры и факты. А... Я думаю, что ну, какие-то более такие глубокие погружения, еще раз, что такое контейнер-логистика, что такое балкерная доставка. Ну, То есть очень много, очень много разных терминов, слов, которые там, те, те из вас, кто не примет решение связать себя с транспортом, для, для, для тех это будет просто как словесный мусор. Но в целом, те, еще раз, кто примут решение остаться с, с нами, я думаю, что мы точно сможем показать мир и интересы с другой стороны. Приходите на наш курс и давайте учиться и работать в дальнейшем вместе с нами. Спасибо. Сейчас есть возможность задать вопросы, если они у кого-то появились, пожалуйста, поднимайте руку, мы передадим вам микрофон, и все вопросы только в микрофон. Пока вы раздумываете, у меня появился вопрос, Андрей Владимирович, даже два, если позволите. Первый, понятно, появится программа, на ней будут учиться, ну, может быть, бакалавры, которые сегодня тоже в зале есть, да, в магистратуре а вот ребята, кто уже на магистратуре, например, у нас здесь сегодня Институт управления экономикой и финансов, кто вот вас сегодня послушал и решил, интересно, хочу узнать и хочу помочь, что делать, куда писать, как звонить, куда идти ногами, Скажите. Самое, самое простое, мы сейчас вместе с администрацией республики создали Центр контейнерной логистики, Значит, мы, опять же, просто будет, будет интересно, мы встречались с главой республики, он приезжал к нам в порт в сентябре месяце. Мы показали, как, как, как, как, как порт работает. После этого запустили вместе с ним прямой контейнерное сообщение из Владивостока в Казани. Теперь еще, есть, по сути, еще все, все контейнеры, все грузы, которые едут, они так или иначе едут с нами. Мы подарили республике Судно. На Дальнем Востоке ходит контейнеровоз Феска Татарстан. Вот. И э, вместе с ним, когда мы, э, э, он, как вы все знаете, человек, который старается глубоко разбираться в, в деталях, э, стали э, смотреть, а что, что вообще происходит на логистическом рынке в республике. Оказалось очень банальная, но очень такая интересная, но замысловатая вещь грузы в республику преимущественно из стран Азиатского региона заходят через Москву, то есть весь груз идет в Москву, а там оттуда ставятся контейнеры или там пересыпаются, в, если есть табалка в машины, и везется обратно из Москвы там тысячи километров в Казань. Стали разбираться, почему. Оказалось, что это исторически сложилось. Ну, вот, там, никто, никто не думал, не сложно представить, не догадывался, что можно просто все делать короче, можно сделать здесь терминалы. Ну, Какая-то фантастическая история. Возможно, связанная с тем, что когда рынок формируется, он там, уже... Собрались правила игры, появились определенные игроки, и вот эту инерцию ее очень сложно очень сложно преодолеть. Собственно, господин Миниханов стукнул по столу и говорит: давайте-ка мы это все менять. Созвали было совещание с участием всех крупнейших компаний, республиканских компаний прежде всего, вот, и договорились о том, что мы будем формировать как раз отдельный, переучивать логистов, которые работают в компаниях, давать новое понимание действительности. И для этих целей создали центр контейнер, -контейнер логистики, который уже существует, но уже там какие -то несколько первых курсов выпустил. По сути, это некий такой же там, аналог программы, просто это для, для пост это для тех, кто уже, кто уже работает, работает в отрасли. А мы сейчас говорим скорее о том, чтобы как, как научить или переучить тех, кто еще пока не работает в отрасли, если, если мы говорим примительно к вашему университету. Вот, и... Отвечая на ваш вопрос, самое, самое простое, любое заинтересованное лицо, мы там, можем специально, специально для вас попросить наших коллег из ЦКЛ организовать какую-то там, тоже там, программу, чтобы вы, хотя бы уже коллеги, студенты могли, или, там, бакалары могли посмотреть, просто понять, мое не мое нравится, не нравится. Это, это, это, это, это, мы, это мы все можем организовать. Это, это небольшая проблема. И, безусловно, Безусловно, по рекомендации руководства ВУЗа, мы точно, уверенно можем сразу предлагать какие-то места в нашей компании. Поскольку мы собрали офис в Казани, для тех, кто готов или может сменить локацию на другие регионы, можем посмотреть... Другие места, что у нас офисы в Москве, в Новороссийске, в Новосибирске, в Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург, Владивосток, Томск, ну, то есть, Хабаровск это, это, это только я называю только, только крупнейшие локации. Поэтому, скорее, от вас нужен быть просто интерес. Есть интерес, точно и голова на плечах точно можно будет что-то найти интересное для вас. Спасибо. И сразу второй вопрос от меня. Вот вы сказали, что транспортная логистика ⁇ это международный расчет, международные отношения. И вот здесь, наверное, скорее за лайфхаком, за подсказкой, исходя из вашего опыта, да, в нынешнем мире, когда все очень быстро меняется, меняются партнеры, сегодня смотрят в глаза, а затем разворачиваются. Вот как правильно вести диалог, самый сложный диалог, казалось бы, с партнером, с которым невозможно договориться? Вот за что цепляться? Может быть, за какие-то детали? Или может, у вас есть там два предложения, которые переубеждают Открытость. на раз, Нужно Открытость. Нужно быть открытым. Все остальное, это... это там... Есть различные методы э, манипулятивного поведения, но это все не играет, это все не имеет, э, по большому счету, смысла, если мы говорим про какое-то налаживание э, длительного, э, длительного диалога, длительного партнерства. Э, мой личный опыт, э, ты открыт, э, к тебе открыты, э, а все, вот эти, все попытки... Э, все попытки э, добиться чего-то, не там, ожидая что-то взамен или там, не пытаясь давать это, все в итоге не придет ни к чему. К разговору, ну, если мы еще раз говорим все-таки про, про Казань, сейчас Казань находится в очень интересном положении. Опять же, к разговору про меняющийся мир ушли, уходим быстрыми шагами от стран Запада, к счастью, к сожалению, непонятно, но, тем не менее, уходим. Китай для нас наш стратегический партнер, но с ними очень тяжело, даже если это открыт. Арабский мир. Арабский, вот это надо, Индия, это как бы вот этот, тот куст, который сейчас называется транспортный коридор Север-Юг, о, о нем очень много говорят. Опять же, там, я думаю, что каждый из вас, обладает руками может в интернете посмотреть что это такое Там сегодня, сегодня весь, Казанский, весь казань форум собственно посвящен только транспортному коридору это, это новые маршруты которые разрабатываются на межгосударственном уровне маршруты перемещения товаров из центральной россии прежде всего Через э, Закавказье, с одной стороны через Каспий, или через Казахстан и Туркменистан, с другой стороны, дальше Иран, и уже э, при выходе на, там, на акваторию Индийского океана э, в страны Индии, Пакистан, э, Арабский мир и страны Восточ Восточной Африки. То есть мы э, в целом, э, ну, есть, честно говоря, когда это начиналось, то есть это началось в 2020 году, там, я начал проектом заниматься, с, с 20 лет назад я начал заниматься этим, именно этим с 2021 года мы вначале не верили, то есть, что это может, может работать. Но э, запустили несколько контактных поездов, э, запустили э, суда, это действительно ну, э, новое, новое, новое направление. Грузы и грузы есть, люди есть. И тут, вот, как, как раз, вот это направление оно более, более, более, более менее э, психологически э, нам э, понятно. А почему я говорю примитивно к, к Казани? Опять же, вот с Рустам Наргальевичем мы пришли к общему мнению, что Казань, республика Татарстан может стать хабом, таким неким центром консолидации грузов для всего Поволжья что там мордове в нурте там, там, там, самаараа да, там даже даже более южный, там, там саратов Астраха, это все, все, все все понятно но именно здесь у вас в республике максимум э, индустриального промышленного производства здесь максимум потребления э, э, и э, так как, э, так как э, по сути все окружающие э, регионы э, к сожалению еще менее э, дагестически приспособлены к новым реалиям, чем э, Татарстан, то вот, как бы, сейчас есть уникальная возможность э, стать этим хабом. Волга э, – это э, отдельная ветка, которая, э, собственно, то, что мы сейчас пропагандируем, что это отдельное, отдельное направление, ветка для э, такой некий боковой маршрут э, для э, транспортного коридора Север-Юг, потому что классический Север-Юг э, – это... Железная дорога из Петербурга, Москвы и, и, и дальше там до, до Астрахани. Или, а мы говорим о том, что вот давайте, давайте соберем еще здесь грузы с учетом того, что Волгу и речную логистику это тоже отдельное направление для, для нас и для вас. Волгу ее сейчас начинают с ней работать, но углубительные работы проводятся, создается новый флот. И э, вот туда есть куда расти. И вы находитесь прямо в самом эпицентре, в самое время, в самом начале. Ну, прям даже вам можно немножко позавидовать. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Ну, наверное, будем завершать на этом, да, хорошей ноте. Надеемся, что все обязательно получится. Ну и в наших силах помочь друг другу и добиться успеха. Спасибо вам. Я желаю вам всем хорошего Хорошего, замечательного завершения обучения в стенах замечательного вуза. И еще раз, что я искренне считаю, что, наверное, Казанский вуз – это из гражданских вузов, наверное, вуз номер один сейчас в стране. Мы, и по количеству обучаемых, и обучающихся, и в целом по качеству обучения. Желаю вам, те, кто не свяжет свою жизнь дальше с логистикой, найти замечательную работу и найти себя в жизни. Ну, а те, кто свяжет, я думаю, что мы еще с кем-то из вас, можем, может быть, даже увидимся. Большое спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Андрей Владимирович Северелов. До встречи. Спасибо, Александр.